Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Ну, наконец-то я вышла, наконец-то. Да, знаю, что редко выхожу, но что делать? Вот как получается, так и выхожу, дорогие мои. Итак, повестка сегодняшнего дня. Сейчас я посмотрю. Повестка сегодняшнего момента. Ой, как мне тут... Компьютер чинила, теперь все по-другому как-то перезагружали, переделывали. Ой-ой-ой. Так, так вот, Итак, дорогие мои, повестка дня. Что у нас сегодня на повестке дня? Повестка стрима, скажем так. Во-первых, у меня конкурс. Конкурс, объявляю конкурс, который будет длиться до 27 декабря этого года, естественно. Да? Призы такие. Первый приз будет оберег. Ну, не вот этот, конечно, но вот который я соберу. Первый призер получит оберег, сделанный моими руками. Буду собирать натуральные камни согласно вашей карте рождения. И еще два приза. То есть у нас три призовых места. И еще два приза. Это бесплатный ответ на два ваших важных вопроса. Такая бесплатная консультация в WhatsApp. Вот, дорогие мои. Значит, то есть условия конкурса какие? Надо, неважно под каким из моих видео написать, ну, может, развернутый, может быть, в двух-трех в двух, в словах. Вот я живу в стране под названием Латвия. Напишите, пожалуйста, что вам тут нравится, даже несмотря на то, что если вы тут не были, вот со стороны, что вам нравится, а что вам не нравится. Так что за самый интересный ответ будут вот три призовые места. теперь Прогноз, небольшой прогноз для моих под, активных, самых активных подписчиков и подписчиц, дорогие мои. Как там звук, как там изображение, пишите. Итак, Александр. Александр. На ближайшие, на ближайшие две недели. Итак, первая неделя, не приносящая какого-то нужного общения, Сегодня на Таро консультирую некоторые моменты, не приносящие общение, не приносящие доходы. А вторая неделя говорит: посвяти себя семье, домашнему союзу какому-то вот семейному и счастье, и спокойствие найдешь именно в семье, даже при наличии какого-то незапланированного отдыха. Теперь Елена Поленова. Елена Поленова, подсказка на две недели. Итак. Первая неделя, когда нет какой-то слабая связь с мужчиной, когда нет каких-то разговоров. Ну вот как-то не очень хорошо в теме отношений с мужчинами. И первая неделя может вам показаться немножко скучной в теме добычи денег, как я говорю. Но в конце первой недели какой-то мужчина приблизится для помощи или для чего-то. То есть не надо вот так совсем тут расстраиваться. А вторая неделя, она какая-то малоактивная, с момента просмотра вам этого видео, она какая-то неактивная, подвисающая и даже будет заводить вас в какие-то дебри самых каких-то фантазий, самых каких-то таких иллюзий. Теперь Ольчик, Ольчик, дорогая моя Ольчик, Ольчик, вам первая неделя... Какая-то активность, и мужчина тут присутствует, и деловые дела, и что-то в теме защиты своих интересов, активность может быть. Поездки могут сорваться, передвинуться, а вторая неделя более отдыхающая, но на второй неделе вас люди увидят яркой, проявленной. Вы будете как раскрываться, какая-то ценность ваша, вот именно ваша ценность и авторитет начнут расти. Скажем так, в социуме, в мире. Теперь Оксана Кулинич. Оксана Кулинич. Вам надо чем-то отвлекаться и убегать иногда от своих внутренних воротов, скажем так, за воротов. Итак, Оксана Кулинич. Ну вот первая такая магическая карта, конечно. Второй. Ох... Может быть, эзотерика вас куда-то тянет, а вы сами не знаете куда. Не вы чувствуете куда, просто, может быть, вам не надо туда тянуться. Первый день для... в плане работы, ну, не так, как хотелось бы. Еще первая неделя, возможно, неактивность в связях с мужчиной. Что-то может там нестыковочка быть. Вторая неделя... Не даст того заработка, что хотелось бы. Но зато вторая неделя может к вам как-то приблизить какого-то мужчину, который, возможно, захочет вам помочь или будет вам помочь. То есть вторая неделя интересная, вторая часть второй недели вполне интересная. Теперь Карапетян Шушаник. Или Шушаник, я уж извиняюсь, там имя, может быть, напутаю. Итак, Карапетян Шушаник, что у вас первая неделя? Первая неделя судьбоносна в теме ⁇ Любовь ⁇ Все, что связано вы и мужчина, это любовная история, это то, что в судьбе, то есть судьбоносное какое-то событие, рука-ключ, очень интересная история. Ну, также не попадите в такое под темные какие-то магии. То есть, если это мужчина, то, я надеюсь, это не чужой муж. Да? И вторая неделя. Вторая неделя может чем-то немножко подрастроить. Но вторая неделя даст какую-то нужную, важную поездку куда-то. Вот. Ну, которая, может быть, вас вымотает. Может, даже вы не очень хотите ехать, но вы туда поедете. Я бы вот так сказала. Теперь дама под ником... Samsung A105 Red. Это дама, она уже проявлялась. Так, вам подсказка ближайшая неделя, ближайшая неделя все, что связано с работой, как-то не так. Трудность, в общем, работа, трудность. Активность, профессиональная трудность, тире. Вот такое первая неделя, начало. Конец недели какой-то хороший. Вот вы успеете какую-то ухватить нужную удачу или вот нужную мысль поймать. Это конец первой недели был. Вторая неделя может дать недопонимание с детьми немножко и недопонимание со стороны любимых людей. И вторая неделя может дать тормоза. Что сегодня мне так в спина вдруг села так ровно, как струнка, и что-то заболела шея. Вот. И вторая неделя в конце может дать, смотрите, такая карта, она перевернутая, пароход перевернутый. Недохождение до кого-то, недоезжания до чего-то, какое-то недопонимание. вторая неделя с сегодняшнего момента она нервозная. Возможно немножко вы поймете, что рушится какая-то ваша мечта. Ну не совсем, что она разрушится, но вот она вы поймете, в чем нестыковка ваш с реальностью, а может быть это временный момент, да, знаете, так тоже бывает. И Наталья Дементьева, Наталья Дементьева, Наталья Дементьева, давайте вам. Так, вам подсказка. Первая неделя, первая неделя много фантазии, замок на, это воздушный замок, неделя такой, начало очень фантазийное. Конец недели очень продуктивный, плодотворный, получающий какие-то награды, деньги, вот что-то получающее. И вторая неделя с момента просмотра этого, этого видео, вторая неделя тоже хорошая. Вы в каком-то группе, вы в сообществе, вы там нужны, вы там в своем статусе, но, но надо быть осторожной. Осторожной на тему служебный роман или что, потому что. Там это немножко может дать вам разрушение в ситуации. То есть, вот вы как бы попали куда надо, но там надо держать ушки на макушке и понимать, что можно, что нельзя, включать какие-то табу. Теперь, как у меня было заявлено, сейчас будут насущности для всех знаков зодиака. Дорогие мои, кто заходит, может быть, можете писать свои вопросы, и в конце будут подсказки. Из мира теней, то есть это от ваших умерших родственников. Кто хочет, может смотреть эти подсказки, получать. Кто хочет, может или не может, кто-то не получает. Это дело добровольное. Кому это интересно, вдруг, да, вдруг вы получите эту подсказку через меня. Ну, кто не хочет в эту тему лезть, ну не лезьте, дорогие мои, Я... все у нас тут добровольно. Итак, на сущности для всех знаков зодиака, дорогие мои. Овны. На сущности будем смотреть на ближайшие две недели на моей любимой колоде Фортуна, моей авторской колоде. Итак, на сущности. На ближайшие две недели с момента просмотра вами этого видео. Итак, овны. Первая неделя дает какие-то опасности, опасности в здоровье, опасности в вашей конфликтности, дорогие мои. Вы сейчас очень можете внутренне почувствовать себя активными, с большой энергией, энергия через край. А вы у нас такие, вау, вперед можете пойти, как бы ва банк, да. И поэтому хочу сказать, что вот первая карта такая, dangers. Я ее называю укус скорпиона. То есть первая неделя умейте сдержать себя, умейте себя вот в узде, чтобы не попасть в какие-то большие проблемы. Тот, кто сможет себя сдержать, первая неделя, может быть, даже вторая вот часть, даст какой-то э, нужный вам договор, слияние с каким-то человеком. Вторая неделя немножко подвисающая и провокационная. Не забывайте, дорогие мои, что у многих вас, у многих из вас у кого в первом, у кого во втором доме демон. То есть провокации могут быть, опять же, на тему вашего личного поведения где-то или на тему ваши риски в теме деньга-догача. То есть думайте, какими методами вы собираетесь идти в цели вот что-то заработать. Тут вот интересный вас момент. Теперь... Уважаемые тельцы, благодарна за лайки, дорогие мои, очень вам благодарна за лайки. Тельцы, две недели вперед, первая неделя. Первая неделя, когда вы просите, особенно это касается м, апрельских тельцов, они... М, у вас могут быть ситуации, как лягушки, внезапно что-то сломалось или что-то включилось, что-то произошло, то, что вы не ожидали, вы хватаетесь за голову, что с этим делать, да? То есть, ну, а вообще у всех тельцов период такой все равно штормящий, но вы должны идти первую неделю, смотря в будущее, выставлять планы на будущее. Как бы не сбивать прицел с вашего будущего, с ваших целей, что бы ни произошло. Потому что, дорогие мои тельцы, я сказала, уже говорила, еще раз буду говорить, к вам в гости пришла планета Уран, которая вас дергает, переверт, перевертыши делает, как, как будто склей будет вышибать, да? Вам главное вот свою цель. Держать, держать, да? Вот. И тогда ваша цель, которую вы давно уже выставили, она вас будет как бы корректировать и возвращать в, вашу, в ту вашу классическую, в вашу продаренную колею. И такой период, карта молитвы, когда если что-то совсем жизнь хвост-хвост, как говорится, прижала к стенке, обращайтесь к своим, кто к Богу, кто к Создателю, кто к своим умершим каким-то предкам. Обязательно. Это первая неделя. Вторая неделя дает период договоров, каких-то важностей, таких серьезных, важных достаточно договоров. Но все, что связано с дорогой, еще закрыто, как бы заблокировано. То есть большая поездка перекладывается. Теперь, уважаемые мои насущности, на ближайшие две недели для людей знака «Близнецы». Первая неделя с момента просмотра вами видео. Первая неделя злит, что-то тоже штормит. Эм, возможно, в конце первой недели обязательно нужно даже устроить себе маленький какой-то праздник, даже если в малом составе, в количестве народу. Но я вам советую устроить себе какой-то праздник. Да, карта шута. Даже если праздник будет передвигаться или что-то пойдет так. У вас какой-то релакс должен быть на ближайшей неделе. Потому что, смотрите, что там в Америке творится, да, Америка тоже под близнецами. Он как их тоже, вот там, вот как у них земля качается, быть или не быть, что там, да, в США, я сейчас про США говорю, да, вот у них так. И у вас сейчас прям так. Это первая ближайшая неделя. А последующая помягче. Там произойдет внезапно какой-то. Нужное вам событие, охраняющее вас событие, подарочное такое событие, бонусное событие. Это только через неделю, дорогие мои. Теперь информация для людей знака РАК. Если какие-то вопросы, дорогие мои, пишите, пишите. водички Ах! Хорошо. Итак, Раки на сущности на ближайшие на ближайшие две недели, ближайшая неделя. Я так морщусь, как будто там водка. Так, в ближайшей неделе даст вам подсказку, важную подсказку, иди в том направлении. Вот, допустим, кому надо снять квартиру, значит, в ближайшую неделю вам придет важное, вы попадете на важное объявление. Ну, допустим, я как пример сказала, да, будет важная, как сказать, ну, подсказка. Подсказка, или вы найдете ту самую информацию. То есть, неделю внезапности, но обрати на след... Знаешь, алло, алло у меня стрим идет в Ютубе, только попозже, ясно? Попозже вам сможете? Алло, ну через полчаса, а не раньше. Через полчаса? Хорошо, я тогда с тигонями, я тогда... Хорошо да? Так. Итак, значит, обратите внимание, раки, на следующую, вот на будущей неделе, что вторая часть недели может дать какое-то вам недомогание. Какое-то может недомогание вам дать. Последующая неделя. Что-то пойдет навстречу уже, как-то немножко, вот если вот эта неделя даст вам внезапность, вот как сейчас человек позвонил, что-то огорошило. Ну, извините, я в стрим редко стала выходить, я не могу сейчас вот прервать и выйти из стрима. Надеюсь, дорогие мои слушатели и присутствующие здесь и сейчас меня поймут. да Итак, раки. Первая неделя внезапная подсказка. Внезапно может ухудшиться здоровье. Следующая неделя будете вы выздоравливать, молиться, молить всех святых, чтобы не было, сами знаете, чего. И вторая неделя какая-то затянутая. Возможно, что-то немножко расстроит вас, то, что связано с вашим прошлым. То ли должок, то ли человек какой-то напишет. Итак, Наталья Волкова, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Вам подсказка на ближайшие две недели. Слушайте, две недели, ближайшая карта бинго. Первая неделя очень, очень какая-то вам такая, какие-то подарки преподнесет приятные сюрпризы. Кстати, и любовь тут пролегает на первой неделе. А следующая неделя, после этой, вот, да, с момента сегодняшнего, первая неделя суперская, следующая неделя будет какая-то подсказочная. Вы получите ответ на важный вопрос – Возможно, вы получите ответ на вопрос, что не совсем в том направлении вы двигаетесь в теме богатства, зарабатывания денег. Или вы поймете, что да, я двигаюсь в этом направлении, но оно мне вот нужно для этого, а не для вот как для того, чтобы стать богатой. Да? Может быть, такое осознание придет в ситуации. Теперь, дорогие мои, на сущности, на сущности для. Так, на сущности. Буду благодарна за донатка, конечно же. Ой, да, Поддержка канала будет очень вовремя. Я недавно чинила компьютер, дорогие мои. Вот видите, компьютер. Вот, захландрил, чинила его, заплатила 110 евро. Я не считаю, что это совсем дешево, да? То есть вот так, не, не так все просто мой канал для вас, вот тоже понимаете. Итак, львы, львы, на сущности для львов. Первая неделя ближайшая, какая-то дающая что-то приятное, будет что-то приятное и какой-то особенно львицы, внимание, карта, кафе, тусовочка, Чай, кофе, потанцуем, ну, такое что-то приятное, интеллектуальное, такое, творческое даже, да. Первая неделя интересная. Слушайте ближайшую неделю, что вам люди говорят, на что они обращают внимание. Возможно, действительно, вам надо на это обратить внимание. И вторая неделя, вторая неделя дает, последующая неделя дает очень большие бонусы, очень большую поддержку в теме, все, что связано с работой. Юлия Вегель, доброе утро, доброе утро, здравствуйте, Юля. Вам подсказочка на ближайшие две недели. Первая неделя какое-то нужное событие, связанное со встречей, с тусовкой, ну или вот, ну, это карта свиданий, в общем. Свидания могут быть разного характера. Все, что связано в материнской теме, не очень хорошо, да, как-то так. А на свидании обращайте внимание, что вам говорят. То есть какая-то ситуация, но все равно она будет складываться в вашу пользу. И следующая неделя дает растраты, перетраты, немножко в деньгах. Ну, по-любому, это, знаете, карта денежная, внезапная какая-то. Вот что-то надо купить, то, что вы не планировали. А вообще, скажу вам, Юля, у вас очень близко через три недели или через, не знаю, через три с половиной, или через почти месяц, у вас вот такая карта выходит, вы приходите к какой-то цели, то есть вы на пороге важного события, которое вы давным-давно ждали, и вы это заслужили, потому что рядом карта идет Ангела. То есть, ну, наконец-то, что вы хотели, хотели, вот оно сбывается. Теперь, дорогие мои насущности для знака Зодиака Девы. Ближайшая неделя немножко монотонная, но мои карты говорят ⁇ работай, работай, не выходи из процесса ⁇ И следующая неделя порадует какими-то важными подсказками, намеками. Подсказками такими извне, как знаки мы получаем. Может быть, резко включили телевизор, там какая-то фраза. Услышали, кто-то на балконе разговаривает, тоже какая-то фраза. Подумайте, может быть, эта фраза вам какая-то подсказочная получается, да? Вообще, я бы сказала, что на последующей неделе какое-то неплохое событие у вас произойдет, связано с прошлым или с человеком из прошлого. То есть оно в лучшем ракурсе, оно вам пойдет в плюс, даже если вы сначала не поймете, это хорошо или плохо. Оказывается, очень даже хорошо. Теперь, уважаемый знак Зодиака Весы. Итак, Весы на сущности на ближайшие две недели, дорогие мои. Итак, первая неделя. Первая неделя связана с деньгами. Какие-то надо оплатить дела, которые дела, события, не знаю, что, услуги чьи-то, которые вас разозлит. Разозлит, как будто какой-то замок, какая-то блокировка, попадете, вот как пришли в дверь, как будто а дверь закрыта, и вы злитесь. Вот первая неделя такая немножко, когда мы... С нас требуют где-то денег, или вот мы зашли, а вы думали бесплатно, а там оказывается платно. да? То есть как бы с одной стороны денег требует, с другой стороны сложно где-то пробиться. И следующая неделя, через неделю, там все, что связано с работой. Там хорошо, там какой-то договор или перезаключение договора, или заключение нового с нуля договора. Там что-то хорошее, но, возможно, это то, что вам давно обещали, и то, что для вас не новость, но это хорошо, скажем так. Теперь на сущности для наших вреднючек, я сама скорпион, да, для наших вредничков таких, скорпиошек. Итак, ближайшие две недели, дорогие мои. Юля, если у вас есть конкретный вопрос, можете написать. Вот конкретный вопрос, да? Конкретный. Так, значит, первая неделя. Немножко длинная, муторная, жвачка растянулась, но рабочий, как бы. Работа все та же, остаемся в том же рабочем процессе. Может быть, ощущение немножко монотонности работы. Может, знаете, бывают у нас периоды, когда нам что-то надоело, и хочется всех послать и все послать. Но не надо посылать, надо тянуть лямку. Это вам в хорошем смысле отыграется впереди. И следующая неделя даст какое-то свидание приятную такую встречу нужную встречу возможно незапланированный какой-то гость приедет к вам в дом или родственник или не знаю кто не обязательно родственник но какая-то приятная может быть посиделки в доме вот приятное что-то такое не обязательно родственник какая-то приятная компания которая согреет ваш дом и вас немножко, так сказать, порадует. Может, немножко, может, немножко порадует. Растеплит, такого слова нет. Утеплит что-то в душе, что-то растает, какие-то тревоги. А может быть, будет приятно, когда вот вас так ценят. Да? Вот такая ситуация. Теперь стрельцы. Дорогие мои стрельцы. Так, дорогие мои стрельцы. Первая неделя. Первая неделя... Тягомотная, но во второй части недели придет привет из прошлого. Какая-то ситуация всплывет, связанная с прошлым. Возможно, надо будет что-то доучить или доискать какие-то документы или какие-то сведения. То есть вторая часть недели может быть связана с поисками, с архивными какими-то раскопками. Вот с чем-то таким, когда вы мыслями не дома, а вы мыслями где-то далеко. Последующая неделя карта укус скорпиона. Там надо быть осторожно. Та неделя дает вам подножки, проверки, проверки вашего табу, проверки, на что вы способны, на какую подлость вы способны. Даже если вы, может быть, такая проверка через чью-то подлость, а насколько вы сможете ответить, и будете ли вы отвечать на эту подлость, да, вот там такая непростая, готовимся, дорогие мои стрельцы, готовимся. Проверочная неделя, возможно, произойдет такой сюрприз, который вам. У кого-то дни рождения начнутся, допустим, или еще рано, подождите. Но нет, у кого-то там начнутся уже дни рождения. То есть вот, возможно, неприятный даже сюрприз, у кого там день рождения на носу. Теперь, уважаемые козероги. козероги сейчас прочту, прочту то, что люди пишут. Вот выпала карта. Первая неделя, карта ⁇ Литаргический сон ⁇ То есть, как идет, так идет, дорогие мои. Оксана Оксана, здравствуйте. Так, Оксана Оксана спрашивает, останется ли сын на работе. Там происходит обучение, останется ли он там. Ну, такое ощущение, что вот, вот четыре карты, первые две карты говорят, что пока... А вот тут, а последующие карты говорят, даже вот о, дорога, понимаете, дорога, длинная дорога. В этой теме он остается в этой проблеме, в этой профессии он остается, но такое ощущение, что ему скажут, тебе надо идти дальше, учиться дальше. То есть вот для того, чтобы он остался на этой работе, у него лежит карта каких-то. Кляус, когда на человека жалуется, говорит, он не соответствует или кто-то на него стучит. То есть такая подножка лежит, да, то есть вот такое. И я бы еще сказала, что в этом коллективе э, у него не так просто все уже сложилось. Кто-то против него вот настроен, красный херун, да. То есть вот так вот. Я бы даже сказала, а может быть и не надо, чтобы он там оставался. Потом, может быть, через месяц, через два, ему в идеале по этой же профессии идти дальше. Вот дальше. Вот я бы так сказала. Юлия Вегель. Стоит ли сейчас покупать квартиру в Болгарию? Сейчас, сейчас, Юля, вам ответ. Ставьте лайки, ставьте лайки, дорогие мои. Юлия. Стоит. Сейчас цена подходящая. Идите, как говорится, езжайте и покупайте. Итак, а у нас на повестке момента Казироги. Первая неделя, карта что Сон. Что с этим делать? Но такое ощущение, как будто вы в таком законсервированном состоянии. И вы что-то как бы... Ждете, и оно происходит. То есть в конце первой недели, в начале второй, начинается процесс оформления, когда вас куда-то принимают, когда с вами о чем-то договариваются. То есть очень неплохо. А вторая неделя тоже неплохая, но все, что связано с дорогами, э, за очень... кино. Но я хочу вам сказать, что... Вот у меня тут на две недели я сейчас на сущности как бы оглашаю. Мне кажется, что через три недели вы получите какой-то бонус, какую-то победу. Вы придете к какой-то победе, дорогие мои козероги. Теперь козеро... Теперь водолеи, уважаемые водолеи. Итак, на сущности для всех знаков Зодиака перед нами водолей на две недели вперед. Первая неделя. Умеешь и сможешь о чем-то договориться. Потом карта мамы лежит, не знаю что. Договаривайтесь или с мамой, или с родственником. Не, не забудьте навестить маму, если она живет отдельно, или позвонить ей. Может быть, надо чем-то ей помочь, да? Вот тут такой момент вот такой момент. Ну, конец первой недели может дать ситуацию, когда вы столкнетесь с представителем темных сил. Какой-то, может быть, небольшой конфликт выйти. А следующая неделя вас немножко будет чем-то раздражать. Раздражать, когда кто-то медленно, кто... Вот вы свою часть, допустим, работы договора сделали, кто-то не хочет делать, кто-то вот отстает, да? Вот так вот. Удачи вам, Юда. Удачи. Вот. Теперь информация для рыбочек. Наши рыбы, наши таинственные, наши очень сложные. Не мог, не, которые не могут жить без какой-то интриги. Ну так вот, так создано, понимаете. Итак, ближайшая неделя на сущности. Э -э замок. Замок говорит, что в ближайшую неделю вы попадете или столкнетесь с ситуацией, которая оказывается для вас закрыта. Это как мы приходим куда-то зайти, а там дверь закрыта. Или, может быть, временно закрыта. Ну, вот она закрыта. Первая неделя закрыта. Но ваш ангел говорит, что это хорошо, что она закрыта. И не надо вам. Вот как есть, так есть. Да, может быть, и хорошо, что где-то вы не поспешите и не забежите вперед. Последующая неделя. Даст вам внезапную ситуацию, внезапную победу какую-то, внезапную удачу, победу, приход к цели. Так что смотрите, как интересно. Первую неделю, может быть, вы не навернете на себя лишние какие-то обязательства, лишнее подписание какой-то ненужной бумаги. То есть вы не поспешите, а через неделю событие само какое-то вот сложится в вашу пользу. Вот, дорогие мои, были такие вам насущности. На сущности от Кассандры. Еще раз повторяю, кто пришел, новый из новых посетителей. До 27 декабря этого года у меня проходит конкурс. Конкурс, в котором три призовых места. Первое место получит, тот, кто получит первое место, я вам своими руками из натуральных камней сделаю оберег согласно каких-то моментов, важных моментов вашей карты рождения. Да. Второе и третье место получат, будет ответ в WhatsApp. Такая небольшая консультация по двум очень важным вопросам. Тоже, которые я, конечно, буду смотреть относительно вашей карты рождения. Естественно, я там вам много чего важного скажу и параллельно вашим вопросам. Для участия надо под любым из моих видео, под любым видео на моем канале, для участия, вы пишете, что вам нравится в государстве Латвии, или что вам не нравится в государстве или стране Латвии. Даже если вы не живете в Латвии, что вам со стороны вот так кажется, или где-то что-то слышали, то есть вот пишите самые неординарные, самые интересные ответы получат мои призы. Но конкурс будет до 27 декабря, мои. А теперь мы перешли к самой таинственной части моего сегодняшнего стрима. Мы перешли к подсказкам из мира теней. То есть, дорогие мои, если у кого-то из вас есть близкие, которые уже перешли в мир иной, но которые, с которыми, как у вас кажется, какая-то незримая связь, или человек кандру летает, помогает, или иногда во сне даже что-то там подсказывает, тогда если хотите, может быть, вы сейчас сможете получить какую-то подсказку от этого человека. Я сейчас придвинусь немножечко вперед и вам предлагаю загадать э, число от, от одного до трех. Пожалуйста, загадайте. А я подожду. Итак, подсказка для тех, кто загадал цифру 1. Я буду крутить со всех мест, потому что кто-то увидит так, кто-то увидит так. Может быть цифра, может изображение, может что. Есть какая там крыса или животное, может быть этот год по... По разнарядке китайского календаря. Может, это подсказка про какого-то человека. Ну, я надеюсь, вы поймете, как вот это все расшифровать. Так, это была подсказка для людей, кто загадал цифру один. Теперь подсказка из мира тени для тех, кто загадал цифру 2. Я буду вертеть, потому что, может быть. Может быть, кто-то увидит так, а кто-то увидит так, подсказку. И теперь подсказка, дорогие мои, для тех, кто загадал цифру 3. Давно не было подсказок из мира теней, поэтому, дорогие мои, вот так. Ну, теперь настало время нам прощаться. Благодарна всем моим подписчикам. Участвуйте в конкурсе, выигрывайте общение со мной или выигрываете супер оберег. Такой свой браслет у вас будет личный. Да? И до встречи.